А вот и он. Все готовы? Началось. Пора спать. О, славно. Пошел. А? Что? Вот черт. Чего мы ждем? Надо искать чика. Не надо. Не трать силы перед гонкой. Готовься спокойно. Да брось ты, молния, со мной же все в порядке. Фло, кого хочешь на колеса поставить? И твои вещи нашлись? Давай лучше по треку кружок сделаем, а? Или там споем чего-нибудь? Ножки к стеклам прилипли, не грусти, ла-ла-ла. Комары, па Это главная гонка в твоей жизни. Разборки с Чико не должны тебе помешать. Успокойся, и все будет в порядке. Да-да, ладно, хорошо. Пойдем выигрывать. В чем дело, Гром? Не ждал меня здесь? Чтобы ты и пропустил гонку, ты ведь не собирался сниматься. Ты знаешь, о чем я, Чика. Понятен. Не я просто решил поприветствовать достойного соперника. Это же вполне по-спортивному, а? О, привет! Как дела, давно не виделись. Удачи! Еще увидимся. Я здесь всю неделю. Далеко не уйдешь. Вот видишь, быстро и не больно. О, это ты зря. Я здесь понимаешь, что а! зачем сразу так грубо? <смех> <смех> Ну что тут поделаешь? И... Побеждать мое призвание. Маквин борется за лидерство и выигрывает борьбу. И еще один. Ну такое ощущение, что он даже не торопится. Э -э -э. Какой накал страстей! Да Макуина сегодня не остановить. Снова ты. До встречи. Йоу! Он обходит одного за другим! ого го сто сегодня в отличной форме! Ну, что сможет его остановить? О, нет! Что происходит с Макуином? Его обгоняют! Похоже, я действительно могу все! Соперники не отпускают Макуина! Его даже начинают догонять! И еще один! Ну, такое ощущение, что он даже не торопится! Посмотрите на молнию! Он всем готов доказать, что он уже не новичок! Пау! Да уж, вот это действительно мастер! Но что с 58-м? В квалификации он показал блестящее время! Я быстрее быстрого. Смотри, вот это 900 лошадиных сил. Я быстрее быстрого. Итак, остаются считанные минуты до официального награждения победителя Молнии Макуина и Чика. Я вот что скажу, тебе просто повезло, и ты это а знаешь. Слушай, Чика, причем здесь удача? Я победил честно, и справедливо. Не можешь выиграть, хоть проигрывай достойно. Видите, уходит от ответа, меняет тему, выкручивается Он знает, знает, что выиграл нечестно Эй, эй, погодите, он действительно выиграл гонку У нас даже запись есть Знаешь, Чика, давай проедем еще раз Отлично, просто замечательно Может завтра вечером, прямо здесь, завтра вечером Не на Невероятно, молния против Чико, один на один Вообще-то я придумал кое-что получше Гран-при Радиатор Спрингс Три гонки в разных частях плаксоновой долины. А в конце — гонка на Кубок Поршня. Так ведь можно? Запросто! Невероятно! Любители гонок ждет незабываемая неделя. Чико Фикс! Вы принимаете вызов молнии? Ну да, разумеется! Следите за репортажами, смотрите, как я, Чика номер 86, честно получу Кубок Поршня!